Добрый день. На связи центр обучения компании Инфострой. Для составления сметной документации комплекс А 0 оснащен внушительным набором инструментов. В мастерской сметчика есть такой инструмент, как пересчет. Вернемся к теме построчной индексации и рассмотрим вот такую практическую ситуацию. Я составляю смету в настройках которой подключен справочник индексов за текущий период. В каждой строчке работе установлены соответствующие индексы, но я специально пропустил раздел полы, поскольку помню, что в одной из смет я уже выполнял такие расчеты. Да, вот нужная мне смета. Практически полный набор расценок. Я выделяю все строчки и даю команду копировать. А теперь переключаюсь в свою рабочую смету и Даю команду вставить, да, не забыть поменять объемы. Согласитесь, это достаточно удобный прием, но здесь есть одна очень важная особенность. Дело в том, что строки копируются со всем своим окружением. Это значит, что в пересчетах, которые были подключены к исходным строкам, остались индексы на тот период, когда смета была рассчитана 12 месяц 2019 года. Если это не исправить, то расчет будет ошибочным. Как исправлять? Нам в помощь групповые операции. Выделяю все строки. И в групповых операциях выбираю пункт, который называется «Заменить справочник индексов в пересчетах». Здесь ссылка на справочник за декабрь. Выбираю нужный мне справочник и даю команду «Заменить». Операции выполнены. Кстати, в копиях строк требуется проверить цены на неучтенные материалы. Ну, об этом мы говорили уже при обсуждении базисно-индексного метода с построчной индексацией, и, возможно, к этому вопросу вернемся при следующих встречах. Возможен еще один прием: мы сначала удалим все пересчеты, выделяем все строки, и в групповых операциях удалить пересчеты. Вот пересчет, который нас интересует. Мы его удалили. А далее выделяем строки работы и даем команду назначить пересчеты. Задача выполнена. Еще раз хочу обратить ваше внимание, при копировании строк из одной сметы в другую надо быть внимательным. Проверьте, совпадает ли окружение строк, индексы, цены с настройками новой сметы. Для наведения порядка воспользуйтесь групповыми операциями. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.